Все, наверное, знают место Писания, когда Иешуа спрашивает, что думают обо мне люди. Он спрашивает своих учеников, кто помнит это место? И тогда Петр отвечает ему, и потом Иешуа говорит очень сильное высказывание. Он говорит, ты Петр, Петр — это как маленький камень. И потом он показывает на себя Ишуа и говорит, и на этой скале из камней, таких как ты, я построю свою общину. Кихилати. Мою общину. Барусит, слово община, не выражает Маше. На иврит, на русский невозможно перевести, потому что община далека от того значения, которое э, имеется в виду на иврите. Община это сообщество людей, которые собираются вместе, разговаривают, может быть молятся. А то, что имеется в виду на иврите, это что-то, что, -то, что -то, как живой организм. еще говорит, и врата ада не одолеют мою общину. А что такое община? Я не буду учить об этом. Но я вам даю просьбу такую, подумайте об этом выражении, моя община. Потому что это намного больше, чем просто собираться. Это намного больше, чем верить в одно и то же это что-то, что сосредоточено вокруг Мессии, и интегрально связан с концептом Израиль, что-то очень сильное в духовном мире, и что-то, что все еще не показал свою силу физическим в мирском мире, сделан из маленьких общин, Камону, таких как мы, как другие, и мы как маленькая клетка в теле человека. Вы поняли меня, да? И каждая община в каждой общине есть свой характер, свое видение, свои способности, свои дары. И не обязательно, что один будет похож на другого. И таким образом это происходит в реальности. Каждая община отличается. И у каждой общины есть свои дары. И эти дары используют Дух Святой для того, чтобы нас обтачить äh, и сделать нас более подходящими друг для друга. אולי, Возможно, в будущем я смогу поговорить больше про само понятие общины для того, чтобы мы поняли, что за обязательство, что за единство, которое должно быть у нас. Мы с нашей семьей э, э, э, уделили несколько вечеров тому, чтобы посмотреть э, фильм э, «Властелин колец». Обычно моя жена не очень любит такого рода фильмы. Но вдруг мы решили сесть вместе и посмотреть. И в последнем фильме, когда там показана последняя война, есть такая сцена, когда зажигают костры? Фа костры. И вдруг вот на, на какой-то территории зажигается один, другой, третий, и вся территория зажигается. И это как бы знак для всех маленьких групп, для того, чтобы они объединились против зла. А и местная община ⁇ -e это как uh, маленький костер. ليدלק, который всегда должен быть готов зажечься и показать свой свет и свою силу миру. Несколько дней назад у нас было, было собрание старейшей общины, и мы прошлись по всем членам общины, гашнущий игиман и почувствовали что пришло время от памли хадеша нашего нуаля хаверут а еще раз обновить смысл членства общины и принадлежность к общине. Четыре года назад мы начали это понятие членства общины и я лично, как лидер этой общины, вижу очень много доброго плода. Потому что я вижу, как члены общины постоянно служат. לא חמישה נשים, לא אسرה נשים, חמישים נשים, מشرطים בואו פנכו ווא. nie pięć i dziesięć, a pięćdziesiąt człowiek służbę postawia. Oglądaj lekulum, po, a pakani но половина или, может быть, чуть меньше половины служат, и это большое благословение و... и большой эффект. И служение это не только здесь. Люди в среди недели приходят и uh, работают в различных областях здесь в общине. И все это дает силу. И вот между нами есть uh, новые люди. И Я думаю, что стоит обновить несколько принципов общины чтобы те, которые новенькие наши, но все еще не члены нашей общины, подумали, может быть, мы, они тоже захотят присоединиться. Естественно, нет никакого принуждения, и всем добро пожаловать, но у нас как эм, у членов общины, лидер. у лидеров общины больше есть обязательств именно по отношению к тем людям, которые да себя э, назвали членами этой общины. И естественно, больше у общины есть ответственности за тех, которые ее члены. יש לנו מלה עבודה. У нас очень много работы. Ведь а тем евреям они руселагид, что, они хотят русим <advisory> И очень много наших служений я хочу развить на то, чтобы осветить, чтобы эта община была более святым местом. Чтобы правильное было отношение между людьми. Чтобы естественным образом мы понимали, что правильно, а что нет. Не только чтобы мы понимали, что есть греха, что нет, но также понимали, что стоит притягивать и а от чего отдаляться. И очень много есть работы. Я хочу прочитать одно местописание из Иезекииля 36 главы с 24 главы. Стиха. С 24-го стиха. Я прочитаю на русском. И возьму Иезекииль 36 с 24 по 30 -й. Это все про нас. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой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 и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношение от народов из-за голода». Афилу пшат даже толкование этих стихов чтобы хочет очистить нас от всякой скверны, от всего нечистого. И мы те, которые являемся первым поколением здесь в Израиле, и даже второе и третье поколение, которые рождаются здесь, Ше بدурот, несут на себе много нечистоты, которую мы приобрели, когда мы жили в Россиянии. Помните такое выражение? Ше -шу -шу -шу не говорите сумасшедшему, что он сумасшедший, потому что он это не примет. Вы слышали такое? Не говорите нечистому, что он нечист. Потому что он настолько привык к такому состоянию, что он даже не понимает, что может быть другое. Но здесь Иезекииль очень ясно говорит, что мы наполнены нечистотами. И это скверно не только результат какого-то греха. Иногда привычка чего-то, что Богу не нравится. Помните, Шауль однажды сказал, что я могу и так, и так, но не все, мне, все мне позволительно, но не все полезно. И у нас есть способы, как найти более правильный путь. Но это берет время. И это также берет наше время слушать проповеди. И у нас есть ответственность здесь вообще не провозглашать то, как Бог ведет нас. שלנו, и у нас также есть обязательство открыть свои уши и слушать, что Дух Святой говорит нам ולהשתנות. и изменяться. מיוחדים, Потому что когда мы э, объединены, אומרים, даже иногда, когда мы часто говорим нашим желаниям, которые мы привыкли, нет, פתאים, Вдруг как клетка в теле Мессии. אנחנו, петом, мергишим, и вдруг мы чувствуем, что мы благословляем э, других и сами получаем благословение. А, Опять-таки я возвращаюсь к этому, и Зикиль говорит, что в нас есть нечистые вещи. و... И он говорит, что Бог обещает нам, я, я ваш отец, что мы сейчас пели, я ваш отец, и я сделаю и совершу работу внутри вас. Но вы должны также плыть по этому течению. Что такое община? это это что-то, что объединяет нас в плане веры, это что-то, что дает нам границы, как вести себя на личном уровне и в обществе. Я дам вам пример. Если мы сюда собираемся по субботам, но если мы выходим из общины и вне общины шаббат для нас ничего не значит и мы относимся к нему как в других странах или даже делаем субботники в шаббат. Это неправильно. Это уже лицемерие. Кен, ма, миним. Здесь вообще не мы говорим, мы верим в то, что нужно соблюдать кашрут. И мы не имеем в виду сейчас какой-то кашрут по Аллахе, который должен быть лифима, согласно мадрин или что-то, что-то. Очень сильно запутанная, доб... Мы говорим про то, что написано в торе. Мы говорим про ту основу, которая нам дала в Торе. И когда мы здесь вообще не говорим, что мы соблюдаем кашрут, а кто-то возвращается с собой домой и ест бекон, то это, это неправильно я не говорю что из-за того что ты ешь свинину ты пойдешь в ад но я а, помню что есть один стих что когда Бог э, э, сторится с народом Израиля, и он говорит народу Израиля, я ваш отец, я дал вам э, некоторое количество заповедей, а вы мне противостоите. Посмотрите на сыновей того человека, он им заповедал не пить алкоголь. И они это не делают. Это было до ислама. И они получили благословение из-за этого. Макс сегодня нам напомнил уважать отца и мать, и получать за это благословение. Avinu, ну, насколько больше благословения мы получим, когда мы почитаем нашего Небесного Отца. As, here, אומר, И вот Шауль говорит, все мне позволительно. Но не все полезно. Шумеете, Вы меня услышали, okay? да? Никуда, никуда решена, Первое, э, первый пункт, во что мы верим второй пункт льет быть вместе никуда И третье, построить скинию. я не хочу сейчас начать перечислять пункты с первого по 35 Все у нас на самом деле записано, все эти пункты, мы можем даже послать в группу WhatsApp, чтобы вы опять и, и прочитали и вспомнили. Так во что мы верим? Вернее, может быть легче сказать, во что мы не верим. Мы верим во многие вещи. их разну, и здесь очень часто с этой сцены говорилось, что мы приветствуем различные мнения. Шипус. Поиск. Когда люди читают Божье Слово и рассказывают его с разной перспективы. Но есть границы. Я хочу сказать, какие границы. Я прочитаю вам один рассказ из Нового Завета, из Евангелия от Луки, вы можете открыть Лука, 19 глава, с 16 стиха. О, слыхаю, э, наоборот, 16 глава, с 19 стиха. Э, Вигаль, пожалуйста, высвети нам 16 глава, с 19 стиха. И вы, конечно, помните этот стих. Жил один богатый человек, он одевался в самую дорогую изысканную одежду, и каждый день устраивал великолепные пиры. А у его ворот лежал нищий по имени Лазарь, и он там еле выживал. Собаки приходили, лизали его раны. Они Микацер это Сипур. Я сокращаю. Но вот нищий умер, ангелы отнесли его. К Аврааму умер и богаче его похоронили в аду, или там на иврите написано бышеол Написано в... Преисподней. Преисподней. Где богач терпел мучения, он как-то поднял глаза и увидел вдали Авраама, рядом с ним Лазаря. И он позвал килу анахнуру им казать муна. Мы видим такую картину. Шней биньяни монакеем. Два огромных здания. Эхад э, улай... Один в три километра от другого. Один написан Лона Авраамова, Место Авраама, благословение. Второе, Преисподня, и Жара, Короче, ужас. кан Лазарус, а вот здесь Лазарь вместе с Авраамом И, пьют турецкий кофе, وشام, а, -иша -ашир а там богач чувствуют агонии ада. Я, естественно, смеюсь. Сейчас вы поймете почему в Шеоле, где богач терпел мучение, он как-то поднял глаза на тот небоскреб и увидел Авраама, и рядом с ним Лазаря он позвал. «Отец мой Авраам, сжался надо мною! Пошли Лазаря, чтобы он обмакнул воду кончик пальца и охладил мой язык, потому что я ужасно мучаюсь в этом огне. Но Авраам ответил ему, «Дитя, вспомни, что ты получил в своей жизни доброе, а Лазарь получал только плохое, сейчас же он здесь получает утешение, а ты страдаешь. Кроме того, между нашими зданиями есть расстояние, а дороги нету соединяющей. Ну так написано. Богач сказал, тогда прошу тебя, отец Авраам, пошли Лазаря в дом моего отца. У меня пять братьев, пусть предупредит их, чтобы они не попали в это место мучения. Авраам ответил, у них есть муше и пророки, пусть их слушают. Нет, отец Авраам, он спорит с ним, ситуация там железная. Вот если бы кто-то из мертвых пришел к ним, 30 стих, тогда бы они покаялись. Но это Авраам ему ответил. Если они мушей пророков не слушают, то даже если кто-то воскреснет из мертвых, и это их не убедит. Они шамати Я слышал очень много толкований относительно этой причины. И в основном все толкования э, сосредоточены на том, чтобы объяснить, как хорошо в раю и как плохо в аду. <реклама> В принципе, это притча. Это совершенно далек стоит от реальности, или это просто аллегория. Но здесь есть очень важное слово. И мне кажется, что именно в этом мы, община Шавейци, он верим. Здесь написано. Авраам отвечает тому человеку, у них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. Он говорит, нет, но если кто-то воскреснет из мертвых, тогда мы поверим. Авраам говорит, нет, говорит, неправда. и он говорит если моисеи пророков не слушают то если бы кто и, и, и того кто воскреснет из мертвых того тоже слушать не будут ми царых лакум кто должен был скоро воскреснуть из мертвых во время еще он говорил про себя они это, это... Я вижу здесь границы нашей веры верьте в закон и в пророков. И тогда вы будете э, сильными в вере в Мессию. Я хочу сказать, наши общины. Это три компонента нашей веры. Да, мы верим в шаббат, в праздники, в заповеди. Да, мы делаем обрезание нашим сынам. И мы соблюдаем кашрут. И мы говорим о законах очищения. Мы говорим об этом. Мы принимаем это. Это очень важно. Иешуа никогда не отменял ничего из этого. Он не, отнимал, не отменял это для народа Израиля. И никогда накладывал, не накладывал это на язычников. Но те, которые среди нас здесь... לא יהודи, לא и, они, и они по крови не евреи, ישראל, но они присоединились к народу Израиля. Крею, -как בתורה, почитайте, как часто Бог говорит в Торе, шейхлиту, ממכם, те, которые решили быть частью вас, принимай их как природного жителя этой земли, как израильтян. Поэтому на нас нет никаких требований к тем людям, которые живут не в Израиле и они не евреи. Они не обязаны. Они могут по своему желанию принять И это на себя. И, возможно, скорее всего, для них это будет большое благословение. Но те, которые живут в земле Израиля, и они издаст здесь в нашей общине, я просто хочу сказать вам, послушайте, ребята, давайте не будем лицемерами. Если ты часть нас, мы соблюдаем и ты соблюдай. Мы не едим ни кошерные вещи, и ты не ешь. <золь> Возможно, это звучит немножко дешево, но это принесет нам единство в понимании. Вы знаете, что такое меч? Если меч сделан правильно, если оттуда выкинули все, что не железо, то он становится очень сильным, а мёд, очень э, крепким, и, и мо его можно использовать долгое время. Я не могу практически объяснить это, но если мы не будем объединены даже в простых вещах, если мы будем объединены в базисных простых вещах, то мы будем очень объединены во всем. Я хочу вернуться к этому. Авраам говорит. Авраам говорит. в он говорит, в принципе, смысл того, что он говорит, он говорит, во-первых, верьте в Тору и в пророках а во, и, и в того, кто воскрес из мертвых. И если у нас есть эти три, хазаким. то мы очень сильны. Они Вторая, второй пункт. В деяниях апостолов написано про первую общину, ми которые были очень объединены. Они вместе преломляли хлеб, вместе собирались. Даже был такой период, когда они все свое имущество продали и сделали такой кибут с коммуну, поделили все между собой. На самом деле этот опыт не был успешен. Мы можем совершать ошибки. Они тоже сделали, совершили ошибки. Они, наверное, думали, что вот-вот скоро на днях придет Мессия. Так зачем нам держать все это имущество? Давайте просто соберемся вместе и будем ждать, что скоро придет наш царь, и он поделит Израиль и весь мир и обратит в новое состояние. Но они были объединены. И это единство дало добрый плод. Они были в основном все простые люди. И я думаю, что у них интернета не было. Но они смогли разнести благоувесть по всему миру. И я сейчас просто не понимаю, как это можно. У нас все есть. Мы прилагаем различные усилия. У каждого есть неверующий друг. Ты смог привести его к вере? Возможно, нет. И они тогда они возвестили благоувесь на весь мир, ми потому что они были объединены. А им, если бы все было хорошо, Лу, а, а все ли там было хорошо? Лу. Нет. Я вам дал несколько примеров из Деяния а Помните рассказ про Ананию и Кто помнит? Это что-то, там рассказ про некрасивую вещь. Не все были честными. Как и у нас. Как в каждом месте. Или еще один рассказ. Том, написано в Деяниях 6. А я шам рив там поссорились некоторые группы из-за разделения гуманитарной помощи. Прям такой знакомый рассказ. Из-за гуманитарной помощи они поссорились. Из-за Америки прислали гуманитарку. А там яфот там были такие индийские красивые э, колье. Все женщины из э, Греции сказали, это вот нам подходит а под катув, нашей культурой. И так написано. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на местных на евреев это деяние 6.1 за то что их вдовицы пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии э, калье и они э. а цухеком я смеюсь конечно шершерод в этобаот вгадим и сережек. Но я говорю про то, что у них тоже были проблемы. Настолько, что апостолы должны были заниматься этим. Апостол Петр и Иоанн в честь которых после их смерти построили огромные здания, они просто спустились в народ, они просто сияли от небесной славы. И сказали: Ривка, ма, это Тебе эти сережки не достались? Ой, я, я. Ой кошмар! Шамашим, млиим, руаха -кодиш. И они тогда выбрали из общины э, служителей, исполненных Святого Духа, для того, чтобы решить эту проблему. И сегодня у нас есть подобные проблемы. Камень точит камень. Много с сережками проблем. АВАЛЬ, когда но когда есть проблемы, это значит что мы живем. Человек, который лежит и не ходит, у него уже проблем нет. Не, ходит. не без, живет без, okay. без движения. Okay. Тогда проблем нет. Я помню один рассказ, который рассказал Бенгурион. В Израиле поймали первого вора. Он говорит, теперь у нас нормальная страна. Есть к чему стремиться. Что Я могу сказать, мы нормальная община. Но мы должны, да, и справляться в некоторых вещах. Я очень, мне очень стыдно. Даже несмотря на то, что у меня есть определенная власть. Мне иногда стыдно подойти к тебе и сказать, вот так правильно, а так нет. Несмотря на то, что у меня есть эта власть. Я стесняюсь но я, я также вижу, как Дух Святой разговаривает с людьми. Быть в одном Духе сегодня это делать такие собрания, собираться в домашних группах, Туда ли Иногда спасибо семье Христенко выезжать на пикники, которые нас собирают и организовывают. Опять-таки домашние группы. Когда мы собираемся вместе, есть в этом сила. Иногда мы говорим, мне уже надоели эти люди. Тогда у меня есть идея для вас. В конце октября мы соберемся только с членами общины. И у меня есть э, такая э, идея по поводу домашней группы. Возможно, мы что-то изменим. И э, сделаем такой опыт на один год. Для того, чтобы обновить отношения. И дать возможность тем людям, которые не знакомы друг с другом, познакомиться. Кому вам? Зе яхас чила Естественно, это наше отношение все, что касается финансов. Камуван зет филот. Естественно, это молитвы. У нас есть молитвы. У нас есть очень верные молитвенники. У нас есть люди, а, люди, которым сложно приезжать в общину физически, но они постоянно молятся, они знают молитвенные нужды и, естественно, практические вещи. Я уже говорил об этом. Шаббатот. Я выбираю для себя не работать в шаббат. Я в Шабат служу Богу. И для меня не проблема из дома на машине приехать в общину. Но это особенный день. И также кашрут. И, также хаг. И праздники. Это что-то очень центровое. И очень ясно написано. В Леви 23. Вот мои праздники их совершайте. Приближайтесь ко мне. Есть такие слухи, что Мессия отменил эти праздники. Я просто вдоль и поперек прочитал Новый Завет и ничего такого не нашел. Я yeah, думаю, что нужно иметь совершенно нездоровый, извращенный э, разум, для того, чтобы карти... видение Петра с э, разными животными истолковать так, что Бог отменил кашрут. Kisham, Потому что потом э, голос с неба совершенно ясно дал толкование этого. Он сказал, это означает, что все язычники сейчас открыты для спасения. Вообще там не связано с едой. Это было просто видение. И как можно сказать, все теперь мы можем все это есть. И есть такой рассказ. Ешуа говорит со своим народом. Это Матфея, 5 глава. С 17 по 20. Матфея, 5 глава. С 17 по 20. Ешуа сказал, не думайте, что я пришел нарушить Тору или Пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить.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 книжников, фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Есть дворым, есть такие вещи, которые Новый Завет или отменил, или и, немножко ослабил. Кто помнит такие вещи, которые отменил Новый Завет или ослабил? Ну, Right. Right. Uh, естественно, uh, новый Завет uh, is, изменил все, что касается жертв. Мы видим, что все еще после жертвы Мессии также производились жертвы в храме. Есть невуа. И в Езекииле 38 главе есть пророчество, что храм будет отстроен заново и возобновятся там жертвоприношения. Как понять это пророчество, я не знаю. Но как, э, как факт, Тора говорит, имейн маком миладле курбанот если нет специального места для жертв, то невозможно их делать. И у нас есть совершенная жертва Мессии. Жертва Мессии, которая дает нам uh, прощение грехов. И нас, как народ Израильский, как евреев, отвечает, uh, очищает от скверн. Тума, так, а, но народы не нуждаются в этом очищении, потому что на них не налипают эти скверны. Но мы, как народ израильский, у нас есть эти привилегии. И Новый Завет говорит нам когда мы приходим в присутствие Отца, он не помнит наших грехов. Вы можете себе такое представить. Это что-то сумасшедшее. Подумайте только про это. Каждый раз, когда ты поднимаешь свою голову к небесам и говоришь, Отец мой, который на небесах, я прихожу к тебе во имя Ишуа, духовным э, образом кто-то снимает с тебя всю эту запачканную грехом одежду. И ты в свете и совершенной святости стоишь перед престолом славы. И у тебя есть возможность приблизиться к Отцу Небесному. <курбан> до жертвы Мессии не было такой возможности. Что еще ослабил или отменил Новый Завет? И тогда была возможность молиться в, другом, в любом месте. Но во время Шлому у Амар Каха он сказал так. Молитесь э, на, на любом месте Богу. Но особенно здесь. И он сказал, что даже когда кто-то не из евреев придет к, к, приблизиться к храму, то Бог услышит его. Но в силе Нового Завета отменились эти вещи. Я, а я вам зокрем, помогу, помните? А был э, такой вопрос Миньяна. Это было, это было во время Авраама, э, если десять праведников попросят у вас. Но Ишуа сказал, если двое или трое собраны во имя Мое, то Бог слышит вас. В Новом Завете нам дано обещание, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Но вообще ничего не связано с кашрутом. И вообще ничто не отменилось в плане соблюдения субботы. Если бы Ишуа или апостолы а отеле, а получили какое-то слово об отмене, они бы это точно произнесли. И я не хочу никого ломать, нет. Я просто могу сказать, это Божье слово. Это его слово. И пусть Божья милость поможет нам измениться. Если в нас есть какая-то скверна, которая мешает нам э, открыть свои глаза на правду, тогда у нас есть терпение. Я думаю, что если мы как община также э, вместе объединяемся в практических вещах, это дает э, поддержку и силу и объединяет. И объединяет. Есть псалом. Там написано, что Соединенный Иерусалим приближается к Богу. Любые, все общины разные. У каждой общины есть свой характер. Мы существуем с 2001 года. И есть вещи, которые нам уже очень ясны и понятны. Для нас. А я хочу поговорить с теми, которые все еще не уверены. И приложите усилия. Вы увидите хорошие плоды с этого. И в вашей жизни. Давайте мы встанем, помолимся.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 Мы перед тобой. Мы очень зависим от твоего действия среди нас. И еще есть такое выражение, не силой. Не силой, но Божьим Духом. Я молюсь, Отец, чтобы ты сделал среди нас работу, и чтобы мы увидели изменения. Мы в основном выходцы из бывшего Советского Союза. И у русскоговорящих есть очень много изъян в голове. Один из изъянов, хотя не все так плохо, мы видим, что все плохо. Это нас делает негативными. Но с другой стороны, это не так плохо. Это помогает нам не гордиться. אליך, Абе, и мы приходим к Тебе, Отец, во имя Иешуа Мессия. И просим, чтобы Ты сделал среди нас работу. Кihida, кihila, משتم, мы хотим быть общиной, которую ты используешь как инструмент э, среди народа Израиля и во всем мире. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Амин. אני רוצה להקריז בירקתה קוהנים. Я благословлю вас благословением священников. И в Археха Донай, и Вайшмиреха, Яерадонай пана влеха, и Хунеха, Иса Донай пана влеха, и Ясем шалом, шалом.